свое очередное пятничное обращение владимир зеленский как всегда произносил на украинском языке говорил про санкции войну и необходимость сплотиться но на пятой минуте внезапно перешел на русский и обращаясь к российскому президенту вдруг произнес давайте садиться за стол переговоров москва на предложение откликнулась незамедлительно очень важно еще раз выстроить цепочку событий чтобы это было понятно мы хотим здесь быть предельно транспарентными Сегодня президент Зеленский сделал заявление о готовности обсуждать нейтральный статус Украины. Это было одно очень важное условие для решения кризиса, о котором говорил президент Путин, и которое было в основе той цели, которую преследуется в ходе этой специальной военной операции. В контексте этого предложения Зеленского и с учетом этого предложения президент Путин согласился поручить организовать такие переговоры. Мы передали украинцам организовать такие переговоры в Минске. Российский президент сразу же созвонился с белорусским лидером. Александр Лукашенко подтвердил и готовность организовать встречу, и что в нынешних условиях имеет особое значение гарантировать их, ее безопасность. Путин сразу же созвонился с президентом Лукашенко и договорился о том, что белорусская сторона и президент э, делают все, для того, чтобы наилучшим образом организовать и приезд делегаций, и обеспечить их безопасность, этот элемент сейчас тоже очень важен, и условия для проведения непосредственно этих переговоров. С российской стороны была сразу же по поручению президента сформирована делегация из представителей Министерства обороны, Министерства иностранных дел и администрации президента. Вся эта информация была доведена до украинцев. Только вот инициировавшая переговоры украинская сторона на этом этапе внезапно начала выставлять новые условия. Сначала неподходящим был объявлен Минск, а потом, судя по всему, и диалог вообще, по крайней мере, на связь. Киев выходить перестал, словно бы в урегулировании конфликта. Он не заинтересован вовсе. После небольшой паузы украинцы заявили, что они пересматривают идею с Минском. И что теперь они хотят ехать в Варшаву. А после этого вообще... Ушли со связи и взяли паузу. И эта пауза уже продолжается достаточно долго. К сожалению, эта пауза сопровождается тем, что в крупных городах националистические элементы осуществляют развертывание систем залпового огня в живых кварталах, в том числе и в Киеве. Считаем эту ситуацию чрезвычайно опасной. А ведь нацистов на Украине нет. Ну, по крайней мере, так Владимир Зеленский говорил меньше двух суток назад. Соврал. И не впервые. Получается время, которое можно было потратить на подготовку к переговорам. Киевский режим и радикалы, которых он покрывает, использовали для развертывания систем залпового огня в жилых кварталах. Делая все для того, чтобы поставить под удар мирное гражданское население, действуя как террористы. Об этом сегодня на заседании Совбеза, Совбеза говорил российский президент, и, как подчеркнул глава государства, происходит это по рекомендации иностранных консультантов, прежде всего американских советников. Основные бой, столкновения российской армии, как и ожидалось, происходят не с регулярными частями вооруженных сил Украины, а с националистическими формированиями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 Прикрываются людьми в надежде затем обвинить Россию в жертвах среди мирного населения. Достоверно известно, что все это происходит по рекомендации иностранных консультантов, прежде всего американских советников. Не позволяйте неонацистам использовать своих детей, жены стариков в качестве живого щита. Такое обращение российский президент адресовал военнослужащим вооруженных сил Украины, с которыми России, по словам главы государства, похоже, будет легче договориться, чем с цитата шайкой, которая взяла в заложники целый народ. Еще раз обращаюсь к военнослужащим вооруженных сил Украины. Не позволяйте неонацистам и бендеровцам использовать ваших детей, ваших жен и стариков в качестве живого счета. Берите власть в свои руки.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 успешно решают важнейшую задачу по обеспечению безопасности нашего народа и нашего Отечества. Призывы сделать шаг в сторону мира сегодня звучат с самых разных сторон, в том числе внутри самой Украины. Только вот ее руководство, судя по всему, граждан собственной страны не слышит. Больше всего на свете, опасаясь, что за сделанное с этой самой страной все-таки придется отвечать.